Привет, ты на канале Magic Pets. Я Юмичу, а я Миша Лайк. А я Софи. Привет. А это ваши комментарии. Они чтобы видео. Давайте играть. И играть. Да, что-то вообще скучно. Да, давайте. А во, во что будем играть? Игрушками, что ли, просто баловаться? Это тоже как-то не очень весело. Кажется, я кое-что вспомнила. Классно, конечно, Миш, что у тебя память заработала, но я тоже кое-что вспомнила. Знаете что? Что на нашем общем Сани канале Magic Family. Вышло уже два новых эпик видео, где мы проводим ночь в том самом домике на дереве и 24 часа в палатке. Да уж, это было пипец. Страшно. В общем, там внизу в описании, мы оставим все ссылки. И не только на эти видео, но и на все наши новые соцсети. Обязательно подписывайтесь на нас везде скорее. Миш, расскажи нам давай, что ты там вспомнила? Я вспомнила, как некоторое время назад мы все вместе с Кисой Алисой играли в ребенка в желтом. Помните? Я буду играть первая. Тише, Алиса, не спорь со старшими, первая буду я. Слышь, мы почти с тобой одинакового возраста. Ну что, все равно первая буду я. Ну и играй, а я потом буду играть, короче тебя. Да конечно. Так, ладно, давайте взубаем. Я тоже потом хочу сыграть Юмичу. Сначала я. Юми, ты вообще играть не, не умеешь? Все я умею. Лучше мы с Мишей сыграем. Я лучше всех вас играю вообще-то. Я вообще всех побежду, это я играю лучше всех. Ладно, уже погнали. Ой, э -э -э, что-то уже стремно. Давай Юмичу, ты его няня. Да ладно, ничего тут страшного вообще нет, привет, желтый. Гули-гули, что-то Так, и что с тобой надо делать? Э -х -х. Ну что, как тебе на ковре лежиться? Юми, что, зачем ты его кинула? Там же написано, покорми малыша. Ладно, давай, сиди тут, сейчас я тебе пожрать принесу. Так, это что у нас тут, типа кухня что ли? <м -м -м -м. Посмотрим, по ящикам положим. Юми, там же написано, возьмите бутылку из холодильника. Юми, хватит тратить время открывать все шкафы подряд, возьми бутылку в холодильнике. Я, может, по скафан положить хочу. Вот вы будете играть, будете делать что хотите. Ладно, вот холодос, вот его соска. Ну что, ты где там, маленький желтый каканец? Каканец, юночу, что за слово? На, лови. Эй, ты что мне тут головой мотаешь? Так, понятно, ловить ты ничего не будешь. Ладно, на. он испортился. Юми чудо, ему просто памперс поменять надо. А по-моему, прикольно. Так, ладно, холодильник не помог, может духовка тебе поможет, а? Адский ребенок. Ого, ого! Он реально адский. Х -х -х -х. Хватит валяться, что ты выебишься, обканец. Может, тебя в раковине помыть надо? Ты еще мыть сам не научился, нет? М да, походу не, не поможет это. А может быть, чтоб тебе постоянно памперсы не менять и научишься в унитаз ходить, а? Сейчас посажу. Опс, Юмичу, а... хватит его ронять, он же младенец. Да это дьявольский младенец. И что? Поэтому теперь его Мне жалко, что ли? Так, сиди тут, сейчас я унитаз открою. Вот, давай. Учись ходить в туалет. Посидел, все-таки сделал, смыл. И не придется памперс себе менять каждый раз. Запомнил? Сразу видно, Юми, что ты не мама. Положи его на матрасик. Так, сиди тут, вонючка. И поменяй ему памперс уже наконец-то, а то он точно стухнет у тебя. Где тут памперс? Ага. Вот он. Ты че, а? Мистика! Так это же необычный ребенок. Вон он сидит, Юми. Смотри! Ужас какой. Так, не хочешь ты менять подгузник, да, говоришь? А ну, давай, надевай! По крайней мере, ты больше не воняешь. Страшненький, малыш. Так, теперь его надо спать уложить. Отлично, давай. Вот, валяйся тут на диване, смотрите, телевизор, понял. А я пойду пока и скажу. Такс, что-то у нас. Ого, мы что, в отеле каком-то живем, что ли? Ох, Юми, мы так никогда эту игру не пройдем. Его нужно спать положить. Да, Юми, давай, это а все играть хотят. Ладно. Так, манючка, пошли. Почему ты еще сам ходить не научился, а? Сейчас поднимаю тебя по лестнице. Ты же тяжелый, посмотри на себя, ты такой толстый. Отрастил живот, ты слишком много ешь. Вроде столько как И все равно толстый. Это, походу, не твоя комната. Смотри, зато тут есть стиральная машинка. Пошли-ка. Да хватит нынить. Давай, злость стиралку. Чего ты такой недовольный? Не тут ты спишь, да? Ладно, сейчас снесу тебя в свою адскую детскую. Давай, ложись в свою кровать, все. Спокойной ночи, пока. Ну, засыпай! Юмичу, пусть это ребенок дьявола, но он все равно ребенок. Ему нужно прочитать книжку на ночь. Ладно, принц и кошка. На. Золотыми вратами, какую ошибку я совершила, все, конец. Фу, он уснул, слава богу. Ой, это же ребенок ебало. Не буду лучше говорить лишних слов, я пошла. Дверь закрой за собой. Все, спокойной ночи. Теперь можно пойти смотреть телек. Да, в задании написано, что нужно дождаться родителей. И это всего лишь первая ночь, мы не представляем, что нас ждет дальше. Класс, мне нравится. А можно я дальше понянчусь? снова. Юмичу, видимо, плохо его уложила. Ой, кажется, его нет в своей кроватке. Хе-хе-хе, <реклама> сейчас -хе -хе, он будет беспределить и творить всякие вредности. О, как раз вторая ночь. Отличненько, вторая ночь будет моя. Я тут царь, а не какой-то мелкий подгузник. Киса Алиса, покормите малыша. Так, кажется, в этот раз он спрятал свою бутылку на кухне и придется ее найти. А можно его покормить чем-нибудь другим, например, хлебом и сыром. Затем ему обязательно молоко это свое есть. Вот, я ему сейчас сделаю супер бутерброд и яичницу. Отлично. Отлично. По-моему, киса Алиса так не готовит. Положи на тарелку хотя бы. Ой, какие вы зануды. Вот, отлично. Бутерброд готов. Сейчас добавим туда ему еще помидорков, лука, чтобы ему вообще невкусно было. А чтобы он лук не заметил, накроем все колбасой. Отлично. Ой. А почему тарелка берется без бутерброда? Бесит. Может по отдельности ветчину в духовке пожарить. ла ла ла ла ла, -ла. Не сработало. Ха. Он еще меня тут и запер. Видимо, пока ты не найдешь бутылку. Чтобы его покормить, киса Алиса. Ха-ха, мне нравится. Давай еще грибы пожарим, а киса Может, надо будет в рот гриб и реально доложить, чтобы это сработало. Да что такое? Это мистика какая-то. Рынки пустые берутся. Лучше бы вы меня не злили. Сейчас я устрою вам тут полтергейст. Пожарим супер-пиццу прям в духовке. Вот так вот. Раз, два, три, гейс. А теперь побьем Тарелки! Пусть испугается малышня, что тут всякие духи живут! Вау! Мусор-копылесос! Киса Алиса может хватить пить посуду, а? Он что, думает, что только он вредничать может? Нет, я тоже вредничать могу! Киса Алиса, просто пооткрывай все шкафы и найди ага, бутылку! Ладно, нашла я вашу бутылку, пойду покормлю этого маленького Желтого. Ешь. Ой, мой собачий бог, он опять обкикался. Говорят, дальше вообще прыжки ужас. Да? Это интересно. Опять тебе нужно памперс менять. Да что такое? Сиди тут. Ты под присмотром понял, попробуй только исчезнуть. Так? Опс. Что это? Серьезно? Оживший памперс? Ха-ха-ха. -а -а -а -а. Вот это мистика. Там задание написано ⁇ Поймайте подгузник а ⁇ Вроде не такая уже страшная игра и очень даже милая. Серьезно, да? То есть я сейчас буду полночи ловить подгузник? Давай, ободай его, пока он ударил все в стену и... В... в отключке. На тебе твой сбрендивший подгузник. Mm -hmm. Такой же сбрендивший, как ты. Че ты улыбаешься? Пойдем спать опять. Ух ты, у тебя есть своя собственная спальня. А положи его спать с собой. На, валяйся тут. Твое место на коварике, понял? Ладно, шучу. И вообще это не моя спальня, это спальня хозяев. Да, ждешься своих папика и мамика тут, понял? Не сработало. Да, неси его обратно в свою детскую. Так, сиди, принц и какие жуткие у тебя сказки, ты реально, ты че вообще что ли, ты че книжками кидаешься, на, понял, вот тебе облоп книжку, кидается он тут книжками, реально нытик, игрушку ему подавай, на тебе, красный кубик облоп, понял, ах ты, че тебе надо, киса Алиса, ты же сама в прошлый раз подсказывала, крольчиху, крольчиху ему дай, А, зайца тебе надо, да, вот на, а теперь сиди и слушай внимательно книжку, понял? Я твоя няня, мне за это платят деньги. Прыг-скок, принц не мог его поймать. Все, спокойной ночи. Уснул, валеныш. Ага, думаете меня обхитрить? А я закрою дверь с этой стороны и никуда он не убежит. Кажется, не сработала. Смотри, какие там книги. Преисподняя, сказки для жутких детей. Да уж. А там кто-то в дверь стучится. Может, не будем открывать? А почему королик лежит на лестнице? Я его в кровать ему положила. А теперь на двери? Это реально мистика. А нам тут походу что-то привезли. Только не нам, а его родителям, хозяевам. Не хотелось бы мне с его родителями встречаться. А мне бы его родителями быть не хотелось. Так, все, тихо, ребята, третья ночь моя. Вот там, говорят, вообще жизнь будет. Погнали. Ну, жести пока что, походу, никакой, и мне нужно просто приготовить сырный тост. Мы, оказывается, тостер купили, точнее, не мы, а его родители нам заказали, видимо, типа, чтобы не было что покушать, да? Софи, ты что делаешь-то? Софи, Софи, ты зачем тарелку жаришь? Я думала, может, яичницу себе приготовить. Там же написано, сырный тост. У всех, видимо, в этой игре мозги отключаются. Ну, а если я вот хочу, например, огурчик э, съесть, нет, да? Ладно, с хлеба начать, ну, окей, хорошо. Вот вам хлеб, вот вам сыр, вот вам хлеб. Жарим тостик. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-а! Что это? Что происходит, ребята? О, боже мой! Ааа, как страшно! Фидми. О, киса Алиса плохо английский в школе учила! Фидми тут написано, покорми меня! Ладно, спокойно, сейчас откроем холодильник! Упс! Что это? Это какой-то коридор! Холодильник удлинился! Ладно, возьмем бутылочку и просто спокойно вернемся обратно! Что происходит? Мне кажется, мы куда-то провалились. Это уже совсем страшно. Это не похоже на то, во что мы играли. Там написано покорми малыша чудовище. Я чудовище? В смысле я чудовище? Я, мы, вот именно мы за ним. Нашла выход, кажется, в коридор Сейчас закроем эту дверь, ой, я уронила бутылочку Это от нервов, лапы трясутся Так, идем по коридору, посмотрим, куда мы придем Здесь лифт, он закрыт Мы сюда попасть не можем, окей Может быть, хоть какая-то дверь открыта И мы можем куда-нибудь зайти Вы слышите, да, как он плачет? Ничего себе, Софи, ты как автоматная очереди говорила Все двери заперты, куда же нам идти? Я нашла, я нашла дверь Это дверь в нашу квартиру Мамочки, чудесе! Чудовище в памперсе. Нашли, адский ребенок. О! Обкекался! Знаете, все нормально. И вроде он уже улыбается. Но что-то атмосферка в доме лучше от этого не становится. Опять ему памперс надо менять! Чего ж такая обстановка-то криповая? Так, вот твой подгузничек. Плохо я упала или меня убили? Это просто кошмар. Ну давайте еще играть. Да, думаешь? Не, ну сдаваться нельзя, мы уже столько прошли. Ладно, продолжим во второй части нашего видео. Подписывайтесь, ребят. На все наши новые соцсети, ссылки в описании. И будем разбираться с этим адским ребенком в желтом.